Если вы хотите открыть свой авторский канал и сделать его популярным или у вас уже есть авторский канал и вы хотите его раскрутить или возможно вы хотите зарабатывать на монетизации серых каналов или возможно вы хотите зарабатывать на любой партнерской программе в интернете. Тогда дорогие друзья я предлагаю вам платное индивидуальное обучение со 100% гарантией результата у меня. Места ограничены, их всего лишь три. Это связано с тем, что моего свободного времени хватит только на троих учеников. Всех кого интересует данное индивидуальное обучение пишите мне в контакте личное сообщение. Здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас очень интересная тема и довольно таки закрытая тема почему закрытая? это да потому что все кто в курсе об этой теме обычно молчат как партизаны и хранят эту тайну как за семью печатями и сегодня мы поговорим о дорвейных каналах я расскажу что это такое как зарабатывать на дорвеях в чем отличие серого канала от дорвейного. Также я раскрою сегодня вам один козырь и покажу софт с помощью которого можно управлять множеством YouTube каналов. И на автомат можно поставить хоть 1000 хоть 10 тысяч аккаунтов и данная программа будет вести ваши аккаунты, будет размещать контент в нем по расписанию. Также она может генерировать название, описание, теги и у нее есть множество других функций, но об этом немножко позже. Также я сегодня вас приглашу на вебинар, на котором буду рассказывать, как зарабатывать на серых каналах от 100 тысяч рублей и выше. Ну и в конце, как всегда, вас ждет приятный бонус. Ну и, конечно же, условия, которые нужно обязательно выполнить, чтобы получить данный бонус. Ну а теперь давайте начнем. Итак а теперь более подробно о том что же такое дорвейные каналы и для того чтобы понять все полностью я сразу сравню серые каналы и дорвейные и на этой контрастности на этой разнице вы сразу поймете что же такое дорвейный канал. Серые каналы они для чего вообще предназначены на серых каналах мы выкладываем контент с целью заработка на монетизации. То есть мы хотим получать деньги от YouTube с помощью рекламы в наших видеороликах и на серых каналах мы хотим набрать аудиторию то есть подписчиков как в принципе и на авторских каналах. На дорвейных каналах нам подписчики вообще в принципе не важны. Дарвейный канал используется с целью трафика, то есть серые каналы используются для монетизации только, а дорвейные каналы для трафика, то есть на дорвейных каналах допустим можно взять один ролик и размножить его до тысячи роликов или до миллион роликов и это в принципе не страшно, то есть это для нас хорошо, чем больше роликов тем лучше. И то что мы размножили один ролик это не имеет абсолютно никакого значения потому что для нас не важно чтобы на нас подписывались люди. То есть канал предназначен для того чтобы собирать именно трафик. На сером же канале мы не можем размножить один ролик на много копий так как если мы на сером канале хотим зарабатывать на монетизации соответственно нам нужны будут подписчики и мы должны собирать подписчиков. Но никогда никто не подпишется на ваш канал если на вашем канале будет сто 100 или тысяча одинаковых роликов. Да даже если 10. Люди это не поймут и не будут подписываться на ваш канал. А если подписаны то просто отпишутся. Поэтому когда вы размножаете контент это уже не серый канал а дорвейный канал. То есть он предназначен для того чтобы собирать трафик. И как раз мои ребята кто занимается EPN Aliexpress. Мы с вами делаем дорвейные каналы а не серые. Я хочу чтобы вы понимали принципиальную разницу. Серый канал предназначен для того чтобы собирать подписчиков и зарабатывать на монетизации. Дорвейный же канал предназначен для сбора трафика. Серый канал несет пользу ну допустим это может быть канал про какие-то там мультики да. Допустим это может быть мультики Маша и Медведь. То есть эти ролики вам не принадлежат. Но вы создали серый канал, выкладываете ролики на своем канале, дети смотрят ваши мультики и в ваших мультиках размещает YouTube свою рекламу. Из-за этого вы получаете деньги на монетизации своих роликов. Это серый канал. То есть вы несете какую-то пользу, неважно какой у вас контент. Это могут быть мультики, это может быть какой-то бизнес-контент. Но он интересный для вашей целевой аудитории, для ваших зрителей. То есть ролики там не повторяются, они все разные и канал он тематический. То есть если это канал мультиков, то там мультики. Если этот канал про мультики Маша и Медведь, то соответственно там мультики с Машей и Медведем, там нету других. То есть это целенаправленный какой-то трафик и вы там зарабатываете на монетизации. То есть этот канал несет какую-то пользу для потенциальных подписчиков, для вашей целевой аудитории. Дарвейный же канал может не нести вообще никакой пользы на нем может быть вообще абсолютно разные ролики. Они могут быть размножены столько раз сколько вы хотите. Нам вообще пофигу на подписчиков для нас самое главное то что мы привлекаем трафик и переманиваем его туда куда нам нужно. Значит еще раз подытожим серый канал используется для монетизации Дорвей только для трафика серый каналы для трафика не используются. серый канал несет пользу дорвеи для ваших подписчиков не несут никакую пользу вообще и вообще нам подписчики там не нужны для нас самое главное это просмотр и трафик поэтому нам в дорвеях на пользу вообще без разницы. Итак сколько же живут дорвейные каналы и как продлить их жизнь. В среднем дорвейный канал живет 2 месяца, но бывают и исключения некоторые каналы живут год, два, три, но в среднем это два месяца. На дорвейном канале можно размещать любой контент как ваш собственный так и любой другой чужой по лицензии Creative Commons или без нее, но дорвейный канал живет дольше, когда вы размещаете собственный контент. Как размещать собственный контент не снимая видео об этом мы сейчас с вами еще поговорим. Ну и конечно же для того чтобы ваш канал быстро восстановить когда его забанят, то мы обязательно делаем резервную копию данных. То есть все видеоролики, которые мы выкладываем на дорвейный канал, мы сохраняем. Также мы сохраняем все названия, описания и теги. Для того, чтобы когда канал забанит, мы могли легко и просто восстановить его вновь за одну неделю. Также я бы рекомендовал иметь сразу несколько дорвейных каналов. И тогда у вас всегда будут работать несколько дорвейных каналов, даже если пару из них заблокирует то ничего страшного, у вас есть резервная копия, вы их снова создадите, а пока они восстанавливаются у вас есть другие каналы, которые также несут вам трафик. Как управлять множеством аккаунтов, чуть позже я расскажу про данный софт, который помогает разобраться в этой задаче. Итак, а теперь как делать свой контент для дорвеев. Первое, ну контент может быть не по теме, то есть например ваш ролик о том, как купить дешевые часы, скажем модели G-Shock. А на ролике совсем другая информация. И это ничего страшного. Главное, чтобы на ролике, даже если он другой тематике, были в ролике аннотации какие-то, которые будут переправлять ваш трафик туда, куда нужно. Ну и соответственно, также были ссылки в описании видео, в комментариях видео и в подсказках. То есть если ролик не по теме, все равно он может нам помогать привлекать трафик. Но если ролик по теме, то есть скажем вы привлекаете трафик на часы G-Shock и ваш ролик, хоть он и не ваш, чужой, но этот ролик рассказывает о данных часах, о данной модели, то соответственно ваша конверсия будет сильно повышаться. Также для дорвейных каналов можно использовать слайд-шоу или даже просто картинка. То есть вы берете несколько фотографий, ну скажем вы делаете трафик на EPN AliExpress, на какой-то либо чайник или пылесос. Вы берете картинки чайника или пылесоса и делаете из них просто слайдшоу. можете с музыкой, можете без. Для нас это вообще не имеет никакой разницы. Ролик на дорвейном канале может не нести никакую пользу самое главное он привлек трафик и мы даем ссылку и таких роликов мы можем наделать тысячу легко и просто суть в том что когда вы делаете свой контент а не берете чужой то такой канал живет дольше так как контент принадлежит вам и на данный контент никто не жалуется так как он авторский он ваш но тематика ваша не совпадает соответственно если вы делаете слайдшоу Конверсия будет ниже, если же вы брали бы ролики в данной тематике, но чужие. Самый идеальный вариант конечно же снимать свои ролики на данную тему, но тогда это уже не дорвейный канал, а авторский. А суть дорвейного канала в том, чтобы быстро загрузить как можно больше роликов. Скажем в день можно загружать по 30 роликов и так каждый день. На вторую неделю можно по 50 роликов. А на третьей неделе каждый день можно загружать по 100 роликов и таким образом вы получаете бешеный трафик и переманиваете этот трафик туда куда захотите. Ну и третий вариант мы просто берем чужой контент и уникализируем его через программу. Есть разные программы по уникализации видеороликов но на сегодняшний день во всем мире только одна программа которая зарекомендовала себя на 100%, которая работает безотказно, через которую можно уникализировать контент и вам не придет страйк от YouTube. Кто хочет приобрести данную программу она платная, но на нее идет огромная скидка. То есть данная программа продается в интернете и данную программу продаю я, но намного дешевле. Стоит данная программа 7 долларов. Кому интересно пишите мне вконтакте. Итак, для чего же нужны дорвейные каналы? Во-первых, с помощью дорвейных каналов, как я говорил уже ранее, можно привлекать большой трафик. Также с помощью дорвейных каналов можно раскручивать свой основной авторский канал. Также можно раскручивать и серые каналы с помощью дорвейных. Ну и, конечно же, с помощью дорвейных каналов можно зарабатывать, в принципе, на любой партнерке, которая существует в интернете. Но, естественно, я призываю вас зарабатывать именно на EPN AliExpress, потому что на сегодняшний день пока это самая лучшая и самая надежная партнерка. Таким образом, в принципе, дорвейные каналы можно использовать, в принципе, для чего угодно. Поэтому на сегодняшний день они играют огромную и важную роль в YouTube. Но о них, в принципе, почти никто ничего не рассказывает, кроме меня, естественно. Поэтому я надеюсь, что вы это оцените и поставите под этим видео обязательно лайк. И напишите комментарий, насколько вам понравился этот видеоролик. Дорогие друзья, я всех вас приглашаю на вебинар на тему заработка на серых каналах. На данном вебинаре я расскажу, как зарабатывать на серых каналах как выйти за 6 месяцев на доход от 100 тысяч рублей, какую тему выбрать для серых каналов, как защитить свой аккаунт от бана, как продлить жизнь серому каналу, на каком контенте можно больше всего заработать, частые ошибки на серых каналах и как их не допускать. Расскажу об особенностях работы с серыми каналами, также о безопасности для серого канала, а также все участников ждут бонусы и подарки. Итак, дорогие друзья, для кого этот вебинар? Этот вебинар для тех, кто хочет зарабатывать деньги с помощью YouTube, для тех, кто хочет выйти на пассивный доход от 100 тысяч рублей и кто готов для этого учиться, стараться и прилагать усилия. А кому нельзя ни в коем случае на данный вебинар? Если ты не готов прикладывать усилия на протяжении определенного срока, если ты ищешь халяву и думаешь что деньги потекут рекой без каких либо усилий или ты просто хейтер по жизни и негативный человек, тогда этот вебинар явно не для тебя и тебе там нечего делать. Данный вебинар состоится в это воскресенье. Время мы выбираем с помощью голосования. В группе ВКонтакте в скором времени я опубликую пост, где каждый сможет принять участие. И таким образом мы с помощью голосования выберем оптимальное время. Если вдруг вы не смогли присутствовать на вебинаре или у вас случился какой-то форс-мажор, или это время для вас неудобно ничего страшного для вас будет открыт индивидуальный доступ к записи вебинара. Но ну, естественно на самом вебинаре присутствовать куда приятней. Так как на вебинаре можно задать еще какие-то вопросы. Вход на вебинар я решил сделать платный. Так как во первых любой труд должен вознаграждаться и мой труд естественно тоже. Я трачу свое личное драгоценное время. Но цену я сделал очень низкую для того чтобы каждый кто хочет зарабатывать от 100 тысяч рублей на серых каналах смог посетить данный вебинар. А также с помощью того что вебинар будет платный мы отсеем весь лишний контингент. Во-первых это хейтеры, а во-вторых это те люди кому не нужна данная информация. Кто не понимает ее ценность? Данный вебинар стоит 999 рублей. Для тех, кто оплатит вебинар до четверга, цена будет всего лишь 99 рублей. Если вы смотрите этот видеоролик после того, как данный вебинар состоялся, то вы можете приобрести запись данного вебинара. Для этого просто напишите мне личное сообщение ВКонтакте. Для того чтобы оплатить данный вебинар вам нужно пройти по ссылке под этим видеороликом, ссылка будет как в описании так и в комментариях под видеороликом. Когда вы пройдете по ссылке вы попадете на Яндекс деньги. Тут вам нужно будет кликнуть левой кнопкой мыши набрать сумму 999 рублей либо если вы оплачиваете до четверга то 99 рублей. Тут ниже есть поле, где написано «Можно добавить комментарий». В этом поле нужно написать обязательно свою почту. На эту электронную почту придет ссылка с приглашением на вебинар. Ссылка придет в день проведения вебинара. Прошу убедиться, что почту вы написали абсолютно правильно. Также можете написать какие-то свои личные данные через которые в случае чего я смогу с вами связаться и скинуть вам приглашение на вебинар. После этого вы выбираете как будете оплачивать либо с банковской карты либо если у вас есть кошелек то можно из вашего кошелька в Яндекс деньгах. Если вы оплачиваете с карты то вбивайте номер карты месяц и год годности карты и cvv это три последние цифры сзади на карте. После этого нажимаете перевести. Яндекс деньги взимает 1% комиссии. То есть если вы оплачиваете 99 рублей, то с вас возьмут комиссию еще 99 копеек. Вот так вот просто дорогие друзья оплатить данный вебинар. Ну а теперь друзья как я и обещал расскажу о программе через которую можно управлять десятью, сотней, тысячу, десятью тысячами аккаунтов легко и просто на автомате. Сам я довольно таки давно уже изучаю YouTube и о данной программе в свое время я узнал только через несколько лет. Вообще то что вы узнали о данной программе вам очень повезло. Потому что в принципе о ней вообще никто не рассказывает. Кто в курсе тот просто тихо молчит и не выдает данную тайну. Данная программа продается в интернете стоит она 77 долларов. Это американский софт. До этого в своих видеороликах я рассказывал о разных программах. И об этой программе я еще ни разу не рассказывал. Поэтому не путайте ее с предыдущими программами. У нее есть множество функций различных. Можно массово загружать видеоролики ролики. Можно тысячами, можно сотнями тысяч. Можно выставить время. Можно сгенерировать множество заголовков разных. Можно сгенерировать разные теги. Можно разное описание. Таким образом один ролик можно размножить до да хоть до миллиона раз. Хоть до 10 миллионов раз. И сделать для них индивидуальные названия, описание, теги. И все они будут разные. И таким образом можно черпать просто очень большой контент. И заманивать его туда куда хотите, хотите на авторский свой канал, развивайте с помощью таких ходов. Хотите можете развивать свои серые каналы, хотите можете зарабатывать на партнерках, привлекая огромное количество трафика с помощью данной программы. Также данная программа делает резервные копии о которых как раз я говорил и если вдруг ваши каналы заблокируют, чтобы их можно было быстро восстановить. В общем, на самом деле функций у данной программы просто нереально много. Есть сайт, ссылку на этот сайт я оставлю в описании под этим видеороликом. Но, дорогие друзья, что я вам, в принципе, предлагаю? Данная программа стоит на сегодняшний день 77 долларов. Если перевести по сегодняшнему курсу, то получается примерно что-то в районе 5000 рублей. И к тому же сложность вся в том, что данная программа на английском языке. И очень тяжело будет разобраться тем, кто не знает английский язык. А если вы знаете английский язык, но не знаете данный функционал, то тоже потратьте нереально много времени на то, чтобы изучить данную программу. Поэтому какое у меня предложение есть для вас. Я предлагаю данный софт приобрести у меня за 999 рублей. Если вы оплатите его до вебинара, то есть до 24 июля 2016 года, тогда стоимость будет не 999 рублей, а 499 рублей за место 5000, которые вы заплатите в интернете. Что вы получите? Вы получите саму программу и вы получите бонусом бесплатно уроки о данной программе где будет рассказываться и разбираться данный функционал. Такие видео уроки вы в принципе нигде не купите даже на официальном сайте. К тому же если вы будете искать данную программу и найдете где-то ее в интернете абсолютно бесплатно, то спешу вас огорчить. Данный софт очень часто обновляется. И все бесплатные версии, которые есть в интернете, они все очень старые и вообще в принципе не работают. И YouTube вас быстро спалит, вычислит и забанит все ваши каналы. Ту программу которую вы приобретете у меня ее можно будет обновлять и там самая последняя версия. И конечно же бесценные уроки от данной программы. Они идут бонусом абсолютно бесплатно. А теперь о том как оплатить программу. Данную программу вы сможете оплатить абсолютно таким же путем как и вебинар. Вы проходите по той же самой ссылке, вводите здесь сумму либо 999 рублей, либо если вы успели до вебинара, то 499 рублей. После этого в комментариях вы пишете свои контактные данные, это может быть почта или это ссылка на ваш контакт, чтобы я мог через эти контактные данные с вами связаться и передать вам программу и уроки по ней. Вот так вот просто можно оплатить данную программу и черпать большой трафик. Ну и теперь, друзья, как я обещал, бонус. Сегодняшний бонус ⁇ это программа для сбора ключевых слов из Google и из Яндекса. Для тех, кто не знает, что такое ключевые слова, смотрите мои обучающие видеоролики. Но вкратце я вам объясню, что из ключевых слов... Делается как раз название, описание, теги. И от того насколько грамотно Вы подберете ключевые слова и сделаете название, описание теги будет зависеть популярность вашего видеоролика. Итак, а теперь что нужно сделать для того, чтобы получить данную программу? Нужно сделать 4 простых действия: поделиться этим видео у себя в социальной сети, поставить лайк, оставить комментарий под этим видеороликом на YouTube и угадать слово из букв которые появлялись рандомно на протяжении всего видеоролика и написать мне это слово личным сообщением вконтакте. контакте. После этого я скину вам данную программу абсолютно бесплатно. Ну вот и все дорогие друзья. Напоминаю что с вами был Артур Рус. На своем канале я рассказываю о том как зарабатывать на YouTube, как зарабатывать в интернете, как раскрутиться в инстаграме и в других социальных сетях. И периодически затрагиваю другие полезные и интересные темы. Помни, что любой может стать любым, самое главное знать как. Ключ ко всему это информация. Если ты еще не подписался на мой канал, то сделай это прямо сейчас. Для этого нажми на красную кнопочку и ты будешь всегда в курсе всех самых интересных событий. Также твоему вниманию я предлагаю два интересных видеоролика. Если ты их еще не смотрел, то сделай это прямо сейчас. Для этого просто кликни по картинке. Ну а на этом я с тобой прощаюсь, до встречи в следующих видео уроках, пока-пока.